Добрый вечер. Хочу вам представить нашего специалиста по электронным и муниципальным торгам, Борисова Артема. Всем привет. Кто меня не знает, меня зовут Артем Борисов. Специалист по торгам, по банкротству, по направлению муниципальный, конфискат. Подписывайтесь под нашим видео, оставляйте отзывы, задавайте вопросы, на все отвечу. Пока!